Обычно все спикеры рассказывают вам о том, что вам нужно сделать для того, чтобы привлечь финансирование. А наш сегодняшний спикер, наш сегодняшний гость, расскажет, что вам не нужно делать, чтобы привлечь финансирование. Следующий наш спикер — Олег Лозовой, основатель, управляющий партнер SMPL, основатель и управляющий бизнес-инкубатора R&D Capital. Друзья, коллеги, слушатели, всем добрый день. Мы начинаем. Ну и давайте не будем терять зря время. Тематика, собственно говоря, у нас действительно достаточно, с одной стороны, простая, другая, с другой стороны, сложная. Поговорим сегодня о том, чего не надо делать для того, чтобы ваш проект смог получить финансирование. И не будем терять время, двигаемся вперед. Смотрите, по сути своей, вообще ошибок, которые допускаются проектами и эти ошибки приводят, в общем-то, к нереализации тех или иных инвестиционных сделок, их очень много. И о них можно говорить вообще до бесконечности. Я для себя, для этого мероприятия выделил основных 11 проблемных ошибок, с которыми, с точки зрения нашей практики, за последние лет 10 мы столкнулись достаточно большое количество раз. И поэтому, когда мы начинаем взаимодействие с теми или иными проектами, мы им всегда рассказываем об этих ошибках, заранее предупреждать, чего делать точно не надо. И сегодня об этом я вам тоже расскажу. Смотрите, первая ошибка, которую, как правило, допускают те или иные проекты, причем могу сказать, что по опыту вне зависимости от того, совсем ли это начинающие проекты, действующие проекты, имеющие какую-то выручку, уже существующие крупные компании с хорошим уровнем, с высоким достаточным уровнем капитализации, так вот одна из таких серьезных базовых ошибок — это страх страх и недоверие по отношению к инвесторам. Логика очень простая. С одной стороны, проект очень хочет получить финансирование, с другой стороны, как правило, в основе того или иного проекта лежат какие-то, ну, как считают разработчики проекта, и зачастую обоснованно так считают, какие-то уникальные вещи. Технологии, знания, уникальная бизнес-логистика, например, или еще что-либо. И, собственно говоря, когда они начинают взаимодействовать с теми или иными источниками финансирования, об этом мы поговорим чуть позже. У них всегда возникает, не всегда, и не у всех, но тем не менее, иногда возникают у проектов ситуации, когда он просто боится, на самом деле, раскрыть какие-то вот эти моменты инвесторам, что, в общем-то, закрывает дверь для продолжения хоть какого-либо общения, для того, чтобы инвестор дал деньги в проект он должен до конца понимать э, суть проекта его отличия преимущества и так далее и тому подобное и поэтому э, проекту придется эту информацию раскрыть если же он к этому не готов если же он эту информацию максимально скрывает настолько насколько ее можно скрывать то все всегда э, собственно говоря заканчивается э, одним и тем же переговоры останавливаются и дальше ничего не э, происходит Поэтому первую ошибку, которую я вам активно рекомендую, э -э, рекомендую избежать, это э -э, ошибку э -э, ну, как сказать, принципиально принять для себя решение, готовы ли вы э -э, все-таки раскрыть всю информацию тем или иным источником, источником финансирования или не готовы. Я прошу прощения, извините, но у нас не идет секундомер. Я поэтому не могу контролировать время. Окей. Okay. Uh, двигаемся дальше. Да, и это, это очень достаточно, достаточно важный на самом деле момент. При этом еще два слова скажу. Uh, поверьте uh, моему опыту uh, за достаточно большое количество лет я прошел через большое количество проектов и большое количество источников финансирования. Ни разу в нашей практике мы не столкнулись с тем, чтобы те или иные источники финансирования внимательно изучили тот или иной проект и тут же попытались его как-то реализовать на стороне, без участия этого проекта. Этот страх с вероятностью в 99,5% абсолютно необоснованный. Идем дальше. То, что мы называем неправильные пчелы. Смотрите, нас всех всегда учили, учат чему-нибудь и как-нибудь, но когда нам говорят ребята, когда вы взаимодействуете с инвесторами, Обязательно рассказывайте о том, какие важные выгоды у проекта. И это правильно на самом деле. Но проблема в том, что подавляющее большинство проектов в связи с этим эм, в основном упор при взаимоотношениях с инвесторами делают именно на это направление. О том, как важно... Так сказать, показать выгоды самого проекта. Но на самом деле очень важно помнить, что инвестор, как бы он хорошо к вам не относился и как бы ему не нравился ваш проект, у него вообще-то свои интересы в вашем проекте. И эти, его интересы, собственно говоря, это что? Возврат денег, как он может быстро вернуть эти средства, на каких условиях, какая у него будет доходность при выходе из проекта и так далее и тому подобное. Поэтому очень важно, очень важно, когда вы начинаете подготовку к работе с источниками финансирования, прорабатывать не только вопросы преимуществ вашего проекта вообще как такового, а самое главное преимуществ и важных, ключевых, я бы сказал бы, моментов для самого инвестора. Прежде всего, с точки зрения хеджирования его рисков, с точки зрения инвестиций в ваш проект. Вот это, так сказать, второй достаточно важный момент, который нельзя ни в коем случае упускать. Проекты часто его упускают, из-за этого, в общем, то происходит недопонимание. Потому что проект про себя любимого и хорошего, а инвестор про свои интересы. И зачастую эти две стороны не всегда до конца хорошо слышат друг друга. Идем дальше. Еще одна очень серьезная ошибка, на мой взгляд, заключается в том, что зачастую у проектов есть очень жестко сформировавшаяся позиция о том, Откуда они хотят получить деньги? Вот в буквальном смысле приходит проект и говорит, ребята, нам нужно э, привлечь финансирование от инвестора. Почему от инвестора? Почему только от инвестора? Знает ли проект о том, что помимо э, частных инвестиционных фондов э, так сказать, существует еще, например, family офисы, существует банковское финансирование э, различного типа, э, существует различного типа государственное финансирование, э, существует... Э, корпоративные проектные облигации. И для работы с частными инвесторами существуют такие инструменты, как закрытые появления инвестиционные фонды или инвестиционные товарищества. Я вам сейчас в ходу назвал, ну, как минимум, сколько? 6-7 различных инструментов только корпоративного финансирования. Существует еще частное финансирование, когда частный инвестор в той или иной форме, в том или ином виде может инвестировать в вашу компанию. Поэтому третья ошибка, которая часто, так сказать, допускают проекты, это ошибка того, что они упираются только в один какой-то конкретный источник финансирования и все. На самом деле гораздо больше. И более того, еще одну вещь важную скажу. По нашему опыту, поверьте, только в одном случае из трех проект получает полный объем финансирования из одного источника. Сегодня современная практика, по меньшей мере, российского рынка привлечения финансирования в проекты, это синдикация, объединение нескольких источников финансирования в рамках какой-то одной инвестиционной сделки. Это важно и нужно понимать. Идем дальше. Сначала выйду на помост, потом начну готовиться к соревнованиям. Но здесь очень простая, в общем-то, ситуация, откровенно говоря. Дело в том, что все, в общем проекты понимают, что для того, чтобы вести переговоры с теми или иными источниками финансирования, нужно ну, проект каким-то образом формализовать. Вообще существует пять базовых документов, которые, как правило, требуют любой источник финансирования. Это инвестиционный меморандум проекта, это финансовая модель, это юридическая модель проекта, это презентация и тизер. Я думаю, что каждый из вас суть того, что тех документов, которые я сейчас назвал, достаточно хорошо понимает. Но в чем нюанс? Нюанс в том, что мы регулярно сталкиваемся со стороны проекта с позиции следующего толка. Давайте мы сначала договоримся с инвесторами, или с источниками финансирования, и только потом начнем делать документы. А как бы это, вот возможно, нелепо не звучало, но это действительно зачастую происходит именно так. И это абсолютно неправильный подход, потому что последствия такого выбора они очень простые. Мы приходим к источникам финансирования, мы начинаем вести с ними переговоры, рассказываем о проекте, нас снимают, нас слушают, задают, точнее, еще вопросы, мы нравимся. И в какой-то момент инвестор говорит, все, ребята, супер, отлично, работаем дальше, давайте вашу финмодель, давайте институционный меморандум, презентацию, давайте полный пакет документов. И если мы в этот момент говорим, вы знаете, а у нас этого ничего нет, они смотрят на нас и говорят, а чего тогда пришли? Мы потеряли время, вы потеряли время, ну, будет у вас все это готово, приходить". Поэтому... Четвертая ошибка, которую стоит избежать, заключается в том, что сначала надо подготовить полностью все документы и только потом начинать какие-либо переговоры с инвесторами. И есть еще один очень важный момент. Дело в том, что, поверьте нашему опыту, я не хочу сказать, что это происходит регулярно, но время от времени мы сталкиваемся с ситуацией, когда тот проект, который начинает готовить документы и в результате их готовит, он вдруг неожиданно, получив ту или иную итоговую финансовую модель вот, собственного бизнеса, вдруг начинает понимать, что он вообще-то этот бизнес и свой бизнес в этом мире видел, откровенно говоря, иллюзорно. Понимаете, это тоже важно. Поэтому в любом случае документы надо готовить не только, я бы сказал так, для инвесторов, но прежде всего для себя. Их нужно делать обязательно. Попытка уйти или отложить это на самый последний момент, это, в общем, достаточно сложная и сложно исправимая, скажем так, ошибка. Почему? Потому что, я вам скажу так, базовое отношение с любым источником финансирования, это пришел, увидел и победил. Это значит, мы пришли, все о себе рассказали, нам задали вопросы, мы на них ответили, у нас запросили документы, мы их отдали. Вот с этого момента мы можем уже начинать согласовывать какие-либо форматы отношений с источниками финансирования. Если же мы, условно говоря, в какой-то из этих моментов споткнулись и побежали на второй-третий круг, поверьте, мы уменьшили вероятность отношений с данным источником финансирования, ну, процентов на 90. Идем дальше. Да, наша любимая тема «Пою сам, без ансамбля». Что это значит? Это значит, что мы иногда сталкиваемся с проектами, которые нам говорят, «Окей, ребята, мы все поняли, мы все сейчас сделаем, мы сейчас все сделаем». Но сделаем мы все сами. Мы сами прекрасно подготовим документы, мы сами будем вести э, переговоры с инвесторами, мы сами структурируем сделку и так далее и тому подобное. Вот это пою сам без ансамбля, это вот прям классическая история. Но, понимаете, я вообще не против таких подходов. Я считаю, что каждый проект имеет право на собственную ошибку. Но, знаете, простой вопрос. Мы же, когда, я не знаю, приходим там, к стоматологу, мы же не начинаем ему советовать, как лечить нам зубы, правда? Правда? Здесь есть очень много этапов работы, взаимодействия с инвесторами, которые однозначно нужно поручать инвесторам, не инвесторам, а специалистам. Причем специалистам в тех областях, в которых собственно говоря, вы не являетесь компетентами. Да, вы можете год, два, три потренироваться в этой области и стать действительно квалифицированным специалистом. Если у вас есть два, три года до того момента, когда вы хотите получить финансирование, пожалуйста, вы можете идти в этом направлении. Но если вы хотите получить финансирование в гораздо более реалистичные сроки, то для этого, конечно, нужно не стараться одной рукой пытаться схватиться за все места, а все-таки привлечь специалистов, которые способны решать такие задачи квалифицированно, профессионально и быстро и качественно. Идем дальше. Скупой платье дважды. Это, собственно говоря, продолжение предыдущей проблемы. Дело в том, что когда мы проект убеждаем в этом, они нам часто говорят, ну хорошо, окей, ладно, мы сейчас пойдем и кого-нибудь найдем. В интернете вы, собственно говоря, очень быстро можете найти большое количество м, компаний, которые сделают вам так называемый бизнес-план. В моем понимании, э, это действительно большая серьезная проблема, и в рамках этой проблемы вам действительно потом придется м, заплатить, что называется, скупой заплатят дважды. А, объясню почему. Потому что, видите ли, в чем дело? Если мы говорим о фондах, family офисах, банках, даже государственных фондах, везде в них работают очень конкретные люди с конкретной школой. И школа это предусматривает то, что они работают в основном с качественными документами, сделанные по стандартам большой четверки. Что такое большая четверка, я думаю, все прекрасно понимают. Так вот, если вы готовите документы, сделанные не по стандартам большой четверки, то в этой ситуации вы попадаете в следующее положение. Специалист из инвестиционного фонда или из банка, он смотрит документы и понимает, что у него есть два варианта развития событий. Либо он начинает, извините, перелопачивать ваши документы в формат большой четверки самостоятельно, в общем-то, э, затрачивая на это огромное количество времени, силы и энергии. Либо э, он просто это не будет читать и выкинет в помойку. Ну, какой выбор сделает тот или иной финансовый аналитик фонда или банка? я думаю, вы прекрасно понимаете. Поэтому документы надо готовить, не просто готовить, их нужно готовить в тех стандартах, к которым привыкли люди, принимающие решения относительно вашего проекта. <coughs> Значит ли это, что нужно обязательно идти в компанию большой четверки и Сказать, заказывать им подготовку этих документов. Это совершенно необязательно. Поверьте, есть большое количество специалистов, которые работают в тех же банках, в тех же фондах, государственных фондах в том числе и так далее и тому подобное, которые и грамота по стандартам большой четверки умеют готовить такого типа документов. Их просто надо найти. Вот и все. Поэтому мой добрый совет – не пытаться сэкономить и сделать, в общем-то, тяп -ляп. а потом, собственно говоря, все равно дополнительно платить деньги за качественно подготовленные документы, а сразу на это специалистов сказать, оплатить им работу и получить качественно подготовленные документы. Идем дальше. Одна из моих самых любимых тем эта тема скорее скорее пока не началось. неправильно выстроенный процесс переговоров. Ну вообще об этом можно говорить очень долго, но самая так сказать, классическая и показательная ошибка это тогда, когда проект приходит к источнику финансирования, будь то фонд, family офис, банк, государственный фонд финансирования это не важно. И говорит, что, знаете, да, вот у нас вот такой замечательный проект, у нас какие-то преимущества, у нас такие возможности, если вы нас инвестируете, вы вот сможете получить такую-то доходность и так далее и тому подобное. Но все это заканчивается тем, что... Но нам нужно с вами очень быстро провести переговоры и заключить сделку, потому что если мы это не сделаем в ближайшие 2-3 месяца, то все пропало. Гипс снимают, клиент уезжает, все пропало. Вот это классическая ошибка. Почему? Потому что, на самом деле, во-первых, никто из источников финансирования не любит работать в режиме «давай быстрее, пока не началось». Это во-первых. Во-вторых, у всех этих источников финансирования это организация. Что такое организация? Организация — это система. Система — это, прежде всего, процесс. Что это значит? Это значит, что есть определенный процесс, через который проект должен пройти, взаимодействие с тем или иным источником финансирования. И этот процесс э -э -э по нашему опыту может занимать, я не знаю, просто хотелось бы, конечно, сейчас задать вопрос э, аудитории, как вы думаете, сколько времени в среднем на сегодняшний момент занимает э, процесс от знакомства с инвестором до момента э, заключения сделки. Э, так сказать, э, выберите любую цифру, попробуйте не ответить, но скажу вам так, что с точки зрения опыта минимальный срок э, привлечения финансирования из корпоративных источников – это минимум 6-9 месяцев. Вообще, скорее, это даже не 6-9, это скорее 9-12 месяцев. То есть вы должны быть готовы к тому, что с того момента, когда вы начинаете переговоры с источником финансирования тем или иным, вы получите нужный вам объем финансирования не быстрее, чем в течение 6-9 или даже 12 месяцев. К этому надо быть готовым изначально. Если вы как проект к этому не готовы изначально, то не надо даже, что называется, выходить на помост. А вот. Почему это занимает так долго времени? Ну, я вам сейчас приведу пример формата взаимоотношений только с инвестиционным фондом и пройдусь очень быстро. Но поверьте, тот объем, тот процесс работы, который нужно будет провести совместно, он практически идентичен для любого корпоративного источника финансирования. Ну, Во-первых, первый этап это то, что вы должны подготовить все документы. Как правило, на это уходит минимум 1,5-2, иногда 2-3 месяца. Во-вторых, вы должны познакомиться с фондом лично познакомиться и показать, что, в общем-то, вы люди, которым можно доверять. Вы... Следующий этап, третий, это этап взаимодействия на уровне вопросов и ответов. Фонд, заинтересовавший вашим проектом, начинает писать вам большое количество вопросов. Вы должны на эти вопросы очень быстро и качественно отвечать. Для чего это нужно фонду? Ему нужно посмотреть, насколько вы быстро взаимодействуете. Если вы, извините, на простые вопросы отвечаете неделями, для фонда это показатель не очень, активности, не очень высокой активности вашего проекта и вас как команды. Если же вы быстро делаете все быстро, качественно и актуально, то э, тогда они видят, что вы быстрые и активные ребята и с вами, да, можно дальше взаимодействовать. Вот такой процесс м -м, вопросов и ответов, он, в общем-то, может занять ну, э, от месяца до полутора э, месяцев. Дальше мы идем. Э, согласование термшита. Термшит. Что такое вообще термшит? Термшит да? — это, догов... это очень интересный документ, который, по сути, своей с одной стороны, не является документом, который мог бы принудить ту или иную сторону, то есть сторону инвестора или сторону проекта, принудить к сделке через этот договор невозможно. Но этот документ очень четко регламентирует, что если сделка будет происходить, то она будет происходить вот на таких условиях. И там четко прописывается, и по сути своей термшит, это как бы два документа. Это с одной стороны инвестиционный контракт, который четко описывает финансовые взаимоотношения сторон, и это корпоративный договор, который описывает по сути своей, так сказать, юридические отношения между сторонами с большим количеством вопросов. Я полагаю, что, наверное, нет смысла вас, коллеги, сейчас глубоко погружать во все вот эти моменты, тонкости и нюансы. Но, тем не менее, так сказать, через это нужно пройти. Причем, очень важно это то, что нужно пройти не только непосредственно самим инвесторам. Поверьте, это нужно во многом и вам. Почему? Потому что если все эти вещи не будут заранее регламентированы между вами, то в случае каких-либо конфликтных ситуаций стороны обычно обращаются к тем документам и тем договоренностям, которые там есть. Так вот, если эти договоренности не регламентированы, вы можете попасть в очень сложное положение. Если же они достаточно жестко и четко и однозначно регламентированы, то вы, скорее всего, даже в это положение не попадете. Мой, по меньшей мере, опыт очень четко и однозначно э, это демонстрирует. Э, если у вас все четко э, так сказать, организовано, прописано, э, так сказать, э, проработано, то никаких конфликтных ситуаций даже, в общем-то, и не возникает. А вот если вы что-то упустили, тогда с этим будут большие проблемы, но мы сейчас чуть позже об этом, у нас там будет такой раздел, тоже об этом поговорим. Идем дальше. Казнить нельзя помиловать. Ну, собственно говоря, вот он этот раздел ошибки юридического и сутевого структурирования инвестиционной сделки. Ну, действительно, надо сказать, что, ну, чтобы вы просто понимали, если вы хотите не просто… Вообще, это очень важный момент, на самом деле, понимаете, зачастую, что говорят нам проекты? Ребята, мы хотим получить инвестиции, мы хотим получить финансирование. На самом деле, это, как сказать, не совсем или не до конца правильный сам по себе подход. Я объясню почему. Потому что задача любого проекта — это не просто получить финансирование, а это получить его на максимально выгодных для себя условиях, которые бы максимально эффективно хеджировали, защищали вас от каких-либо неприятных последствий взаимодействия с тем или иным источником финансирования. И э, если вы, э, собственно говоря, идете в сторону привлечения инвестиций и понимаете, что юридически эти инвестиции нужно будет тем или иным образом структурировать, то я бы, э, безусловно, обращал бы ваше внимание э, как минимум на э, 5-6 основных блоков. Время нам вроде позволяет, поэтому давайте я их очень быстро э, попробую назвать. Первый блок, который бы я вам активно рекомендовал для себя определить, это, условно говоря, та доля, тот объем доли, который вы готовы отдать за тот или иной объем инвестиций. Так вот, этот вопрос он должен однозначно лежать не в преломлении, не в зоне хотелок инвестора или ваших хотелок. Этот вопрос должен строго лежать в зоне той доходности, которую инвестор должен получить. Иными словами, если вот мы когда приходим на переговоры с проектами к инвесторам, мы первый вопрос э, на этой встрече, который задаем инвесторам, он звучит так. Ребята, какую вы хотите получить доходность? Если нам говорят, условно говоря, мы хотим получить доходность, например, там, 30% годовых там, сложным процентом на горизонте там, в 3-5 лет, то мы таким образом, исходя из этой доходности, можем посчитать, какая доля будет обеспечивать инвестору вот такой объем, такую величину доходности. И это будет тогда предмет уже наших договоренностей, что мы даем такую-то долю, обеспечивающую такой-то объем доходности. Вот этот момент, он принципиально важный. Помните, что инвестор дает вам деньги не потому, что вы такие хорошие и замечательные. Он хочет все, что хочет на самом деле. Это он хочет, Да, в том числе и поэтому, но в том числе потому, что он просто хочет капитализировать собственные средства. Вот что ему интересно прежде всего. Поэтому вам нужно строго определиться э, с инвестором под, по уровню его доходности и таким образом в рамках финансовой модели рассчитать, какая же доля сможет ему эту доходность обеспечить. Это первое. Второй важный вопрос, это вопрос, как быстро э, э, инвестор как быстро инвестору вы готовы были бы, так сказать, вернуть объем его инвестиций. Поверьте, да, подавляющее количество инвесторов – это очень важный момент. Но это очень важный момент и для вас. Я объясню, почему. Потому что, когда вы начнете создавать финансовую модель вашего проекта, вы, так сказать, дойдете до момента вот этих соотношений долей. Ну, допустим, у вас 20%, вернее, у инвестора 20% в доле, а у вас 80% в доле. И вот эта доля… 20% инвестора, она дает ему доходность, ну, например, 30% годовых в рубле, например. Так вот, на самом деле, если вы договоритесь с инвестором о том, что вы первые год или полтора или два будете направлять 100% объема дивидендов, выплачиваемых участникам, будете направлять их инвестору на возврат его средств, вы сможете законным образом снизить объем доли инвестора с тех же 20% до 10%. И поверьте, это очень важно для вас, потому что через 5 лет вам придется выкупать эту долю у инвестора. И это значит, что выкупать 20% доли компании вам будет в два раза дороже, чем выкупать 10% доли этой компании. Этот момент нужно обязательно проговорить, проработать и юридически зафиксировать. Что еще? Еще несколько важных моментов. Какие, например? Например, вы должны однозначно прописать с источником финансирования, с инвестором ваше право как проекта досрочно выкупить у инвестора его долю например с 25 месяца взаимодействия у вас должно быть право по которому вы у инвестора можете выкупить его долю с повышенной доходностью например если базовая доходность инвестора 30 у вас должно быть право выкупить у него эту долю с доходностью в 40 процентов годовых так же как Собственно говоря, у инвестора должно быть право прийти к вам досрочно. Например, вы договорились, что он инвестирует на, на срок в течение пяти лет, но у него должно быть право, например, прийти к вам с 37 месяца и попросить вас выкупить у него его долю по сниженной его доходности. Это же его инициатива о досрочном выкупе его доли. Ну, например, если изначально его доходность была 30% годовых, то в этом случае вы вправе требовать, что вы готовы будете выкупить у него эту долю. но там по доходности не 30%, а 20% годовых, например. Что еще? Рэчет. это очень интересный опцион. Смотрите, представьте себе, что мы договорились с инвестором о том, что он получает долю в 20% компании с доходностью в 30% в годовых в рубле. Прошло 5 лет, инвестор выходит из компании, но когда он выходит, он вдруг понимает, что его доходность составила не 30% годовых, а всего лишь 20% годовых. Так вот, я вам рекомендую обязательно дать возможность инвестору в таком случае увеличить его долю в компании до того, того объема, который бы обеспечил ему целевую доходность, которую вы ему изначально обещали. Казалось бы, это вроде как должно играть в интересах, собственно говоря, самого инвестора, а не ваших. Но почему я вам рекомендую это делать? По одной простой причине. Потому что если вы пропишете такой рэчет по отношению к инвестору, то, скорее всего, вы линейно пропишете такой же рэчет и по отношению к самому себе. Что это значит? Это значит, что если через 5 лет выяснится, что доходность инвестора составила не 30%, а 40 или 50%, то у вас будет законное право выкупить у него часть доли, часть его доли, для того, снизить ее до того объема, который бы обеспечивал ту целевую доходность, которую вы этому инвестору обещали. Одним словом, ситуация Рэтчета это, так сказать, это. Дорога с двусторонним движением. То есть в -то... И она, как бы понимаете, она успокаивает и ту и другую сторону. Она снимает все напряжение э, по поводу того, какая изначально доля будет у инвестора. Собственно говоря, и вам в каком-то смысле это должно быть все равно. И ему. Почему? Потому что в конце концов итоговая доля э, будет определяться э, доходностью в тот момент, когда инвестор захочет покинуть компанию. Это важно. Ну, собственно говоря, есть еще э, два таких важных параметра, как э, так называемые опционы Тагелон и Драгелон. Э, гипотетически, ну что, у нас есть время, давайте тоже об этом поговорим. Смотрите. Э, что касается Тагелон, что такое тагелон? Тагелон это право, ваше право, и, так же, как и право инвестора. То есть, это, это право обеих сторон при, присоединиться э, к сделке, продаже части доли третьей стороне. Ну, Приведу вам простой пример. Смотрите. Вот, допустим, я инвестор, а вы проект. Я владею 20% доли вашей компании. В какой-то момент я прихожу к вам и говорю, у меня есть партнер, который хотел бы выкупить у меня из 20% половину, например, 10% доли вашей компании. По закону я обязан сначала вам предложить купить эту долю, ну, просто по закону Российской Федерации, вам как участникам нашей общей компании, нашего совместного предприятия, выкупить эту долю. Но нюанс заключается в том, что мой партнер готов ее купить по очень высокой цене. Например, по цене 50% годовых доходности. Вопрос, будете ли вы как проект у меня это покупать? Так вот, что такое тагелон? Тагелон это ваше право сказать мне, «Олег, если у тебя такой замечательный инвестор, который готов по такой высокой доходности выкупить у тебя часть доли, пускай он тогда выкупит и у нас такой же объем» доли по такой же высокой цене и если я в этот момент скажу что ну, он же хочет купить только 10 процентов тогда опять же по опциону tagelon вы имеете право мне сказать олег хорошо тогда пускай он купит 5 процентов у тебя а 5 процентов купит у нас для чего это делается это делается для того чтобы избежать возможности так называемых э, фальшивых сделок что такое фальшивая сделка фальшивая сделка это сделка когда я пришел к вам и сказал что у меня хотят купить Кусочек моей доли, часть моей доли по цене, допустим, 50% годовых, а на самом деле хотят купить по цене, например, 25% годовых. А по цене 25% годовых вы бы сами у меня обратно эту долю, скорее всего, бы выкупили. Что, чтобы не было таких ложных, э, фальшивых сделок, существует опцион Tagelon. Опцион присоединения к, э, э, к сделке с третьей стороной. Ну и последний, давайте тоже проговорим, драголон. Все уже, наверное, почувствовали в слове «драг» слово «драгон», «дракон» и, в общем-то, правильно почувствовали. Это одно из самых жестких условий, которые существуют на рынке инвестиций. И, как правило, как показывает опыт, инвесторы всегда настаивают на реализации опциона драголон. Что такое драголон? Сильно пугаться только не надо, сейчас все объясню и расскажу. Драголон это тогда, когда любая из сторон, то есть и я как инвестор, и вы как э, проект можете прийти э, к другой стороне и принудить ее к продаже всех 100% доли компании третьей стороне. Да, звучит ужасно. Представляете себе, инвестор зашел, инвестировал. Через 5 лет он приходит, и говорит: все, у меня есть покупатель на всю компанию, давай продавать ее. И вы не можете ему отказать. Звучит ужасно. Но дело в том, что есть два условия, которыми риск продажи продажи, Компании третьей стороны можно захеджировать, то есть нивелировать, другими словами. Первый важный момент – это срок, с какого момента это право может начать использоваться. Но я всегда рекомендую в качестве срока, с какого момента этот опцион может быть использован, ставить тот, когда вы выходите на максимальная оплату капитализации вашей компании. Как правило, это пятый, шестой, седьмой год развития бизнеса. Поэтому первое, на чем мы всегда настаиваем введя переговоры с инвесторами, мы им говорим, ребята, окей, мы не против лон, мы предлагаем его реализовать, например, с 61 месяца, то есть там, на шестой год развития компании или даже позднее. Это э, один важный момент. Другой важный момент заключается в том, что мы э, э, так сказать, говорим, что э, мы не против продать процентов доли компании вынуждена, потому что вы нас принуждаете к этому. Но мы хотели бы тогда добиться э, договоренности по максимальной оценке стоимости нашей компании. Например, если мы с самого начала оценивали компанию, исходя из расчета, ну, например, ебеда за последний год по поводу ебеды, думаю, погуглите в интернете, кто не понял до конца. Ну, вообще могу сказать, что ебеда это доходы минус расходы до налогообложения без учета заемных средств и расходов на амортизацию. В общем, ничего сложного здесь особо нет. Так вот, берем ебиду за последний год, и если мы изначально договаривались, что коэффициент оценки стоимости компании это вот ебида за последний год x, например, 10, то в случае с историей с Драголон мы должны настаивать на том, что э, оценка компании должна вестись по принципу Ебеда за последний год x, например, 15. То есть Наша позиция должна быть следующая: уж если вы нас принуждаете к продаже, тогда мы должны заработать денег гораздо больше, ну минимум на 50-60% на 60 больше от того, если бы мы просто добровольно бы продавали бы свою долю. Понятно, да? Вот эти основные кейсы в зоне так сказать, юридического и сутевого структурирования сделки, они обязательно должны присутствовать. Конечно, там есть еще большое количество всяких других важных моментов, но ключевые, основные ключевые так сказать, договоренности я вам назвал, и вы должны обязательно ими оперировать. Особенно вы должны ими оперировать в тот момент, когда тот или иной инвестор абсолютно не настаивает на согласовании вот этих всех моментов. Потому что если инвестор, извините, имеет только одну цель, это капитализация собственных средств, он сам будет на этом настаивать. Если же у него есть какие-то другие планы относительно вашей компании, вашего проекта, тогда ему эти все условия не нужны. Тогда он может себя вести, в общем-то, как сказать, все, что не регламентировано, все, что не запрещено, все разрешено. Вот. Учитывайте этот важный момент. А мы идем дальше. Единственная моя, да. Работа только с одним источником финансирования. Ну, то есть это, да, тоже самое. такая, одна из самых распространенных ошибок, это то, что, например, мы начали вести переговоры с каким-то инвестиционным фондом, и мы проекту говорим, ребята, поехали во второй, в третий, в четвертый, пятый, но они еще как-то идут во второй, в третий, когда мы говорим, что поехали в четвертый, в пятый, в шестой, они говорят, зачем? У нас уже все есть. У нас есть переговоры, у нас уже есть фонды, у нас уже есть то, есть все. Это очень большая ошибка на самом деле. Потому что поверьте по опыту я видел проекты которые сделки которые скажем так не случались даже когда были уже подписаны все документы, вплоть до всех опционов, всех корпоративных договоров, ну то есть все было подписано, а сделка не произошла. Я это к тому, что э, есть какой-то метафизический даже в этом закон, понимаете, с чем большим количеством источников вы работаете, тем э, большее количество источников, поверьте вас, а, хочет, и б, самое главное – готовы с вами договариваться. Есть какая-то энергия, я не знаю, энергетика, которая закручивается вокруг всего этого процесса. И все участники этого процесса, они так или иначе собственно говоря, это чувствуют. Вот, поэтому ни в коем случае, ни в каких условиях, какие бы у вас не были хорошие договоренности, даже если вы, условно говоря, согласовали, подписали термшиты, ни в коем случае не приостанавливайте переговоры с другими источниками финансирования. А вот. И есть еще один момент, это то, я немножко говорил об этом раньше, сейчас просто повторю, это момент, когда проект говорит, я хочу получить деньги только от инвестора. На самом деле это тоже большая ошибка. Еще раз говорю, что сегодня по опыту, из трех сделок две закрываются за счет синдикации. То есть когда часть денег, часть денег берется из одного источника финансирования, а часть из другого. А в отдельных случаях еще и из третьего, собственно говоря. Вот. Поэтому здесь не надо зацикливаться только на одних каких-то вот, конкретных источниках финансирования. Двигаемся дальше. Размер имеет значение. Да, это, кстати, очень важный момент. Почему? Потому что, поверьте моему опыту, так сказать, ну, в 9, наверное, случаях из 10, с которыми мы сталкиваемся в взаимодействии с теми или иными проектами, мы всегда сталкиваемся с тем, что к нам приходят почему-то с очень маленькими бюджетами. То есть нам рассказывают о, проект, о проекте, нам рассказывают о его возможностях, о потенциале, о том и все. Потом нам говорят, а, да, когда мы говорим, ребята, окей, здорово, сколько, какой объем финансирования не хотите привлечь, и нам называют ну, в нашем понимании, понимая, как этот рынок работает, как этот бизнес работает, называют крайне низкие бюджеты. На наш вопрос, как бы, почему такая, такой низкий бюджет э, так сказать, э, называется, нам говорят, ну потому что ну, так сказать, это же небольшие деньги, их проще привлечь. Парадокс нашей страны заключается во многом, поверьте, в том, что здесь, условно говоря, от 1,5 до 2,5 миллиардов рублей поднять на порядок легче, чем, например, от 750 миллионов до полутора миллиардов. Поднять деньги от, ну, условно говоря, 300 миллионов до 500-700 гораздо проще, на порядок проще, чем, например, до 100 миллионов рублей. У нас самая большая проблема – это как раз с небольшими бюджетами. Я ни в коем случае не призываю проекты к тому, чтобы они раздували бюджеты. Да? Но я предлагаю так сказать, задуматься и понять, что, условно говоря, чем больше объем финансирования вы привлекаете, обоснованного финансирования, тем лучше не только для вас, но и для самих инвесторов. Но в конце концов, посмотрите на ситуацию глазами. Да? Они привыкли сделать сделки, ну минимум, минимум, там, 200, 250, 300 а, миллионов рублей, приходит компания, можете хорошая, и замечательная, с бюджетом в 50 миллионов рублей. Ну и что может, соответственно, сделать а, и, а, инвестор а, с, с таким проектом? Понимаете, практически ничего. Вот. Поэтому мой добрый совет, если уж вы собираетесь строить что-то ну, такое серьезное, да, с высоким уровнем потенциала диверсификации. Э, так сказать, э, с высоким потенциалом геолокационного развития, да, то есть не только Москва, Санкт-Петербург, а вся Россия, может, по пространство и так далее. То я думаю, что нужно с самого начала все-таки смотреть на всю историю. Вообще я хочу сказать, что инвесторы, откровенно говоря, понимаете, они любят, когда я с ними разговаривают в формате, когда вы им сначала рассказываете вот финальную сцену всей вашей истории, а потом итерационно начинаете двигаться в обратном порядке и говорите, что, ну вот для того, чтобы нам прийти сюда, нам для начала нужно вот это, а до этого это, это, это а вот сегодня мы берем деньги вот на вот эту часть. Вот вообще это очень здорово, это очень сильно, потому что здесь в этой ситуации можно тогда выйти на сделку в общем-то нескольких этапов финансирования нескольких этапов сразу, да, когда прописывается сделка на первый, второй, третий этап, как только вы первый этап дошли, вы по опциону, по опцион коллу по опциону можете допривлечь деньги сразу на второй этап, а потом на третий. И Здесь лучше сделку закрывать сразу на все два, три или сколько там нужно четыре и так далее. Поэтому активно рекомендую все-таки как раз не занижать свои возможности, а максимально их завышать, не завышать, но, так сказать, как сказать, мыслить локально, но, как сказать, действовать или как-то мыслить глобально, а действовать локально. Вот, наверное, это базовый принцип подхода. Размер имеет значение. Ну и давайте посмотрим последний на самом деле момент, это то, что мы называем «такая корова нужна самому», это не готовность в итоге обменять долю на деньги. Вы знаете, у нас такие вещи несколько раз э, случались, не могу сказать, что это частая история, но тем не менее э, бывает такое, что основатели проектов настолько сердечно относятся к собственным проектам, что э, когда дело доходит до того, что надо поставить подписи на документах и получить деньги, они неожиданно дают заднюю. Поэтому у меня просьба к вам, предложение к вам, ребята, перед тем, как все-таки идти полегать финансирование, сядьте внутри себя и решите окончательно, вы готовы на это пойти или нет. Чтобы не получилось, что огромный объем работы был вами выполнен и в самый последний момент вы сами все это дело завалили, что называется. Спасибо всем за внимание. Мне кажется, мы очень хорошо поговорили. Я где-то на периферии слышал ваши вопросы. Друзья, Ну, найдемся. Всех благ и удачи. Всего доброго.